Дорогие друзья, с вами и сегодня мы продолжаем играть или проходить сети сказок, да. Ну, вот так вот. В прошлой серии мы сделали, там, построили там шорт, я не помню уже. Пирс, по-моему, построили. Ну, короче, я давно играл, только уже забыл все Где-то недели две. Ну, у вас недавно там, там вышла серия. Или не, или не пирс, строили. я уже забыл. Нет, вроде бы не пирс. Ну, который я помню, по-моему, не, не пирс, а что-то другое, я уже забыл. Ладно, не важно. Да, сразу хочу пожелать порядок просмотра. кто кушает, кто нет, и на ну, кто нет, возьмите что-нибудь покушать, печенье там, или угу, поучку, не знаю. Да, и посмотрите, сверните сейчас видео, вот у вас идет, оно, сверните, и всё, там в углу написано, справа в углу, подписаться, ну, внизу, внизу, короче, вот так написано, подписаться, прям красное, нажмите на нее, и тогда у вас все будет хорошо, вы будете в школе отлично учиться, и, в школ... и удача будет плюс 100 миллиардов, да. А мы начинаем. Так, в чем это делать? Я уже забыл. Ну вот, пирс. Ну это нет, по-моему, не пирс Серьезно, не помню, забыл. Так, что тут воды нет? Серьезно, воды нет? Есть, ещ. А, не, есть. Есть. Нормально. А дело по. Какой из бутылок? Где, про кого ты говоришь вообще? Про один дом какой-то, который я вообще даже не вижу уже где помоется с бутылок, я вообще не вижу. В этой серии планирую добить 10 тысяч и построить поезд. Ну, что, будем поезд? Вот так, да, я реально хочу. Надо, серьезно. Вот реально. Хотел поездить, то это построил. Давно еще хотел. Вс. Новое задание. Да я в курсе. там каждую секунду новое задание дают. вообще. Не, не задание, а здание. Ну, говорят. Когда у меня деньги появляются... О, давайте построим, Владимир. Ну, давайте. Ну, да, конечно. Я, я коплю на, на поезд. Поезд тоже там -то не дешевый. Ну, не из дешевых, как. так что не надо мне тут предлагать. А? я не хочу, все. Не надо нам это. Мне поезд не нужен. Спасибо, но не надо. Так, вот здесь, ну, вот такой нормальный рыночек. Так, мои дома уже будут, да, вот тут под дома. А вот здесь будет... А почему я вечно их строю? Надо коммерческие, ну, не коммерческие, а деловые. Коммерческие я так раз строю. Но они не нужны сейчас. Я их и так построил уже. Не, надо деловые, собственно, строить. Хотя бы Представить все теперь будет коммерческий немножко построить. С Богу всегда будет коммерческий. А здесь будет живой. Ну, а здесь, может быть, что-то построим. Какую-нибудь, там, не знаю, школу опять. Потому что они все тупые, Школа там одна, на всех не хватает. Город большой, уже 10 тысяч почти. Не хватает школ. Так-то, ну, они не успеют, наверное, построить где-то вот здесь. Они не успеют, еще построить? Не, не, вот тут будет где-то поле, что построить. Так, вот здесь. Давай ещё. Конечно. Так, вот тут. Блин, Добро упражнений. Так почему? А, -а, -а, -а всё, по калечить, чем будем теперь? Ну, так, пускай, Так, что у нас все нормально? А, что, болеет? А, вот, приехали. Заболел кто-то, приехал. Вот так вот у Тут тоже заболел и приехал. Вот. Жизнь, блин. А это что такое? Покупатели А вот это плохо. Вот это плохо. Недостаточно покупателей. Новое здание. Да зачем мне не нужно? Мне 10 тысяч надо. тысяч, понимаете, что 10 тысяч? Это огромное тысяч. Опа, топливо качается. опа папа папа уже сразу не дополнила. А вот это уже нехорошо. Скорее всего. Скоро тут, тут, тут уже на тех скорой должны все болеют, болеют, хе, хе болеют, болеют. Потому что они живут в таком районе. Я случайно их построил лет 10 назад и забыл. Что они тут в таком районе плохом. Я тогда не, не особо не знал, как строить, что строить. Вот построил, и все, теперь вот. болеют все без перерыва. Ну, тут извините, я, я забыл. Я забыл, что нельзя так делать. Ну, с кем не бывает, ну, забыл немножко. Ну, да, забыл. Ну, с кем не бывает. Они да не с кем блин, не бывает. То да, блин, Все. Всё. Я упал. Я буду просто убирать все. Мне будет что-то предлагать, это плетание не надо. Здорово-то Я знаю, что надо строить, так что дорога не нужно. О, увезли. серьезно? Приехали его увезли? Ну, там вот кто сдохнул. Ну да, топливо сейчас закончится, все похоже. Наше электричество просто вырубится сразу. Во, -во всем городе. Это уже одна, одна, одна работа. Это что такое? Большое убежище? Еда. Эй, еду куда? А что еда тратится, алё? А что жрёте там уже? Они уже сразу решили <свят> Так а ч они... О, да. А, ну, а ч, не знаю. Ну, наверное, старые все. <свят> Это вообще, ну да. Уже какой год? 2024, конечно. В По 2020-м поселился, конечно, тем уже посмотрим. <свят> ну да. Старые все уже. Конечно, мы... Умирали. Купи землю. Давай купим потому что здесь будет. Надо, Надо короче, купить. Ясно. Я потом вам расскажу, зачем я купил и покажу. А вы сами на нем уже догадались, зачем я купил? Ну все, догадались, молодцы. Если нет, то я покажу, когда у нас будет 10 тысяч. Все вроде бы, да? Да. 50 тысяч. 50 тысяч на поезд должно хватить, да? Я еще не знаю. 10 тысяч. Я не знаю, сколько поезд стоит. Серёж. Надо знать. Надо знать, но я не знаю. Откуда я могу знать все я вообще. Никогда 10 тысяч не добивал почти. Ну, ниоткуда. Ниоткуда. Вот это правильный ответ будет. Школа у нас стоит. Чай я снесу вам дорогу. Чтобы школу построить Или не здесь надо поучиться. Вот Блэт. Было Блэт. Было я, по-моему, не там послушал. А поставьте ее уже где-нибудь. Вот так вот. Вот так. Опа-па-па-па-па! Стоять! Стоя, бы я сказал. Стоя, бы. Да я, да, я знаю. Я же, понимаю, что... А почему они нравятся? Так, у меня денег не хватит. На Сейчас добью. Мне тупо денег не хватит на поезд. А я поезд должен построить в этой серии просто не должен обязан а, а, прям ну хотя да тащит да дойдет пока дойдет или да, нет, так два дня пройдет два или пока здесь дойдет правильно правильно да да да да в России особенно да да да конечно особенно в России так приводит что лучше не надо такое во всем городе норма во мне вот тоже потом стало нормально а да потому что они какие-то вообще странные стыранные очень зачем я вообще здесь что-то строил зачем здесь еще дома не должно быть какой-какой-какой? О, большой город. Нормально. У нас не хватит денег. Кто вообще строил эту Тут Должно вот так вот Вот так. О, вот так, правильно. Мусор. Мусором надо что-то делать. А где конечный конечный? Дай в курсе там опять нашу тоже. Строить, я знаю, да. Не надо. Я знаю, что мне надо строить. Главное, чтобы я мимо не поставил, не построил какую-то фигню. А так все нормально. Пока я себе хочу строить. Вот так. Вот так вот правильно. Ай, А тут будет затапливать, да? Тут я знаю, тут затапливать будет просто попасть. Склон слишком крутой. Серьезно? Опа. денег достаточно. я же говорю что не хватит вот чуть-чуть не хватит почувствовал вот прям что не хватит чувствовал серьезно чувствовал что не хватит пару там, тысяч это не пару там 90 тысяч нифига себе 90 тысяч было и я взял 90 тысяч и все на дорогу потратил это очень строго 13 тысяч. ждем На дереве? Ну, а, вот и все. Вот кот плохой. Нечего котам стрелять. Ну, кот какой-то странный. Настревает а на дереве со временем. Не коты, а вообще. Вот так. Я вообще минус уже подошёл. На, на 69. Ну, временный, временный минус, я так скажу. Так скажу. Временный. Так, умирает. Очень быстро. Что то это даже, даже не... не хорошо. А чё, прям в бомб Че, нормально? Нормально вообще, нет? Э, ты чё? Мужики, извините, я не хотела. А, у меня рука случайно. А, мне пофиг, на самом деле. Ох, ну уже надо. Свалки. Не свалки еще проблем не было. У меня есть у тебя, зачем того. Два. Цероки. Задолженно. Он должен работать. Балерий Давайте еще одного вот, поболеет. Странно болеет. Болеет, кашляет. тут. Бля. Коронавирусом. Да, серьезно, коронавирусом болеет. Серьезно. Ездят, смотри, они ну, ладно, нормально, еще трафик. Просто там был в Москве или в Киеве, там вообще трафик от ней скоро ездили. А как она вообще работает будет? Как она вообще собирается работать? Не знаю, как она собирается работать, ну ладно. Должна как-то работать, правильно? Правильно. Там уже все хватает, но... Да? И где я? я? не вижу, чтобы они поезда хотя бы не по, по пути. Где поезда вообще нет? Нету поездов. Украли поезда, короче. Взяли украли. Ну, 30 человек, 5800. Ну, в принципе, тоже должен всем. Чего? Э, пожар! Пожарный, вы что там не видишь, что там пожар? Ч, сим пофиг? А, нет, тушь. о, красавчики, тушат. Приехали. Ещ они что-то приехали. Давай, помогай. Ну, они бы сами потушили. Все нормально. А он уже решил, а он такой приехал пожарный, да? Они уже начал тушить, тушить, почти уже потушил. Приехал другой, начал тушить, тушить, Эпах, и пусть уже там поздно, только я уже все не успел. Начал тушить и все уже. И все. Так, а что я тут опять мусора? Мусора много. Так, надо камеру. Нормально? Я думаю, нормально. Вот. Ну, вот так вот лучше. Стало немножко лучше, да? Наверное. Так, все, продолжаем. Что мы там делали вообще? Так. Надо, наверное, школу построить, наверное. Если у школу не построено, то, наверное, всё. Вот они не необразованные. Потом пишут мне. Необразованные там и жители, блядь. Да потому, потому что вот так. Школ нет, он, конечно, не необразованный. Ого, институт, нифига себе. Вот это уже институт, это не то. Нам не институт нужен. Конечно, институт, высший. А им да хотя бы 9 классов вот, учиться или отделаться неплохо. Вот. А потом уже институт идти. Да, доступный школа ноль вообще. высшей школы Но У нас есть. А это, походу, все современные. Да? А, 90 тысяч только. Давайте, 90 у кого 90 тысяч есть? Ну, не у меня, значит, всё. Значит, не сегодня. Это в следующей серии, да. Потому что у меня 90 тысяч нет. Да-да, конечно. да конечно. А, да, ключ, конечно. Не говорите никому такое вообще. У нас ворот там много вообще. Миллиард. Так. Ну, вообще, просто купай. Не, ну, смотрите, район такой нормальный, да? Район просто вообще... Офигенно. Короче, да, вот такой райончик. Воды нет, серьезно. Вот построил. Так. эти вещи течение поднимается. Так то, если бы я здесь дорогу построил, то течение все смыло бы значит. Хорошо, что я вот так вот сделал. Это правильный вариант вообще. А вот это вот не очень. Ну вот тут я немножко не рассчитал. Надо просто поднимать это. Чё-то скорые со время здесь. Копы эти, скорые. Что это за криминальный город вообще? Опасный город, серьезно. А очень опасный. Копы эти со временем. Скорые каждую секунду летят. Ну, серьезно. Хотя машины обычно ездят, а как будто бы скорые. Звуки-то скорые. Странно немножко. Немножко непонятно и странно. Так, бы нужно хватить. Вроде бы нормально, да? По-моему, По-моему, нор. По как по мне, вроде бы нормально. Даже если поднимется туда-сюда. Вот, сейчас опустилась. Смотрите, вот такое расстояние поднялось. Ну, фигит. Ну так, теперь здесь поднялась, наверное, да? А, нет, вообще везде. В смысле? Так, я уже не усудил, немножко там что-то делал. все уже. Все забыл. все уже все плохо стало. Ч, опять? Опять новый умер. Да вы заколебали, вы серьезно? А где уголь-то, брат, да? Где уголь? О, дам по них. Ой, я не знаю. Смотри. Я знаю, где течение. Вот здесь просто какой-то. Нет? Полный. А как вы построите, чтобы было больше всего? По-моему, только потрачу денег больше, по-моему. Вот О, такая должна быть. Ну нет, там дамбы не пустят. Чё так мало? 16 мегабайт. Мега... мега, мега, мегабайт. Да, мегабайтов. Это фигня какая-то. Эта дамба, эта фигня фигня какая-то. Солнечное, тоже поинтереснее. Мне надо больше ау ау ау ау ау ну, слишком круто Это потому что она крутая слишком была. А надо удалять Или она сама как-то А где запас... запасы брать да? Для нее. Вы не скажите, а? Пожалуйста запасы для него брать. А построили сюда? Вот дебил. Взяли построить. Лапки. А где мусоровозы? Почему не помню? Не понял. Где? Где него? Я вижу, что только дома запрасили. Ну и то, это не дома. это. Так, а где мусоровозы Еще что не доделали? Смысл? Так тусчина. Ну, ну, воды нет уже. Ну, сейчас она сломается и все. 10 тысяч. 000... Ну сколько я денег потратил на неё? Все пустую просто идет. Да, ну, тратить не потратил на неё. А с этой что делать? Запаса угля на одну неделю. Походу я все обанкротился. А тут я ничего не строю, да? Ну и не надо. Зачем? Строить я здесь буду развивать всё. Там уже Что нам надо сейчас? Парки? Ну, парки кстати, не... Не, не, не, не. Да, я парки строю. Люди там вздыхают, а я парки строю. Интересно. Ну, батуты. Ботанический сад. О! Вот это уже интересно. А вот это уже интересно. А где вообще нет? Вроде бы здесь. Все рады будут. Такие, ура! А, так вот тут только не вывезли, не выводят. Ну и тут сломалось. Множество проблем, а и ничего. На ту неделю. Там у нас одна неделя уже закончилась. Что вы там, Что вы врете? Там неделя уже закончилась, значит. Бру, Ну там не вывозят мусора рядом. Очищать вот чища. Очищайся, очищайся. Пускай очищает. Так, ч он а тут? Недостаточно образован. как да школа для кого? Для кого школа? Или там надо институт строить? Я не понимаю. Я сейчас показала, что там как же это горит вообще. Не показалось. Вот тут кто-то умер. Чего они вывозят его? И тут, и тут, и тут, везде, мне. Ч, очищают? Очищается. ч так долго? А тут уже воруют, конечно. Тут же вообще копов нету, да? Конечно. А, ну конечно, копы вообще копы делают. Я у них даже не приеду. Офигеть, копы только вот два участка вот здесь. Ну это что нормально. Они должны ч приехать. Скопился. Был. А, тут ещ не доедет. И тут вот, склон кругой, да? О, нет, нормально А чего тогда не строить ничего? Или я... А, там склон был крутой раньше. Значит, раньше был склон, но я не знал. Значит, да. Так а там же еще дорога нет. А, так, ну да, тут уже склон крупной. По полной. Да. да, мусор не вывозят, это я уже заметил, Там что объект очищается. О, болит, заболел уже. Короче, у нас тут вообще город. Вот так. Развивается, так скажем. Болеет. Ничего болеет. Центр по перебору. Рыбная промышленная А это что? Центр переработки. Ну, так это хорошо. У нас таких должно 10 быть. А у нас таких ноль. Там тут места нет, Что вот, вы делаете вообще? Что вы творите вообще? Масса тут нема. Тут места нет вообще. Ну ладно, сейчас, нормально. А, и так нормально, по-моему. И так сойдт-ка. <годно> да. Говно все работать. А тут чё? Тут вообще больниц, по-моему, нет, да? А я Тут, значит, надо крематорий. Тут крематорий. Да. Баню можно построить. Но баня так это холодно, а здесь баня не нужна. Кладбище. Надо кладбище на построить. Да, наверное, кладбище надо полную, полную. Чё это сейчас было? Это... Только а что это? Это магазин? Я думала, понимаю не магазин. Макосин. Блин, надо кладбище строить. Кладбище надо строить. У меня всем хорошо стало. Сразу стало. Кладбище потому что построили. Да чё мусор такой вообще? Чё с мусором-то? А? Хоть на надо потять по мусору. Ну, может быть, Недостаточно покупателей. Я не знаю. Ну никто покупать не хочет, потому что никого денег, наверное, нет. Вот и всё, все, все бомжи тут, наверное. Денег ни кого нету, чтобы, чтобы купить, конечно. А мне тут жалуются. Что я могу сделать? Я ничего сделаю. Поднять надо. Хотя и так нормально придумать. Куда еще это больше? Не нормально. Они просто работать не хотят вообще. Вот а такие ленивые просто. А что ли вы с Топливо. Недостаточно топливо все. Офигеть. Что не с топливом делать? -то? Там реально недостаточно топлива. Серьезно, недостаточно сильно. Вот это вот. Ну, в следующей серии я планирую построить эту вот фигню. Так, хватит, все. Я думаю, его надо закачивать. 300 тысяч. Мы ну, это еще что-то построим. Хотя, я думаю, не надо. Я соберу деньги и потом построю. Да, все. Будем закачивать. Вот такая вот серия. Мы построили. Нормально, все. Мы построили поезд, ну, -то, товаров, чтобы товары повезили. Ну хотя я не видел, чтобы один поезд хотя бы приехал. Ну, ничего страшного. Но хотя бы у нас поезд есть. Мы построили его. Да. Еще много чего. Там домов строили, там еще всего. Больницы там, короче. Хотя больницы там не строили почти. Школу, -школу построили, ну, так, да, вот так. Следующая серия я построил институт, вообще будете вообще все. Умными там, <смех> да. А пока ссылка на поверьте ролики. Буду писать пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока.